Знаниях, чтобы получить то, чего ты хочешь. Вот сегодня на голову тех людей, которые активно развиваются, учатся, на голову тех людей, которые сегодня учатся и стремятся к совершенству, сваливается невероятное количество знаний. Согласны? И поэтому как же не утонуть в этих знаниях? Мы распыляемся, мы бегаем то в один курс, то в другой, то в один тренинг, то в третий. На самом деле... Мы теряем фокус внимания, расфокусировываемся. Я, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, 5 сентября для своих проведу практику. И за 10 минут только в одной практике вы сделаете столько, как мне делали за 10 тренингов. Ссылочка будет под этим видео.